Всем привет на Зона Геймы! Этот выпуск решили посвятить игре Need for Speed и поговорить не только о последних новостях о мобильной игре NPS, но и про слух, который в интернете будто кем-то специально запущенный. Это затрагивает ремастер любимой всеми Most Wanted. И да, мы видим, что вы просите выпускать об этой игре как можно больше роликов. Но нам не хочется делать ролики только ради того, чтобы что-то выпустить. Лучше один выпуск и по делу, чем 10 ни о чем. Говорю сразу, перед вами не будет кадров из новой игры. За это наш канал может получить страйк. Кому хочется посмотреть геймплей и узнать последние новости о Need for Speed Mobile Online, просим в группу ВКонтакте Need for Speed Mobile Online. Понимаем, многие из вас не имеют доступа к этой социальной сети, поэтому все самые важные об этой и других играх дублируем в нашем Telegram-чате, Зона Game-чат. Все ссылки, как всегда, ищите на YouTube под этим видео. Поехали! Ремейк Need for Speed Most Wanted 2005 года и для понимания отступления. С тех пор, как увидел свет оригинальный Need for Speed Most Wanted, Успело вырасти целое поколение, но даже они знают, что самый разыскиваемый считается лучшей игрой в серии NFS. С этой игрой сравнивают каждую новую вышедшую серию Need for Speed. И порой даже доходит до абсурда, когда новая часть еще не вышла, а игрокам уже все не эдак да не так. Не то управление, о сюжете ничего не знаем и уже все плохо. Не успел выйти Unbound, как появляются пессимисты, которые уже поставили игре крест лишь исходя из роликов с динамичной нарезкой, по которым, по сути, вообще ничего не понятно. Понимаете ли, не нравятся им мультяшные эффекты? Все однозначно говно! Игра не стоит своего внимания. И согласитесь, у большинства таких людей, которые обсирают игру из-за эффектов, попросту нет своего мнения. Из чего все началось? А, с того, что задолго до выхода игры несколько инсайдеров поделились секретом. Мол, будущая игра будет в стиле аниме, и это плохо. Даже сейчас эта информация звучит ужасно, потому как представить себе серию Need for Speed в стиле аниме попахивает извращенством. Реалистичная картинка плюс аниме? Да, такое тяжело представить. Это почти что сказать вам. Сегодня на обед сала в шоколаде. Звучит ужасно, а потом понимая, что не все так плохо. Да и такой продукт существует. Когда представили первый трейлер Unbound, оказывается, не все так уж и плохо. Красивая графика на месте. Анимацию даже тяжело назвать аниме. Это банальный сел-шейдинг. Если простым языком трехмерные объекты в реальном времени рендерятся так, будто они плоские и нарисованные. Из последних игровых работ, которые вам могут быть знакомы, это анимации из истории «Вишневых земель» по Apex Legends. Но в NFS это далеко не аниме. Как оказалось, слово «аниме» даже раздражает самих разработчиков. Некто пустил слух с этим словом и понеслось. Согласитесь, до выхода первого официального демонстрационного ролика в голове уже отложилось, что это аниме. Хрень полнейшая. В комментариях пошел один срач, и даже сейчас многие не могут после этого срача остановиться. Это как эффект толпы. Стоял в сторонке, а потом как-то по себе пошел с остальными. Только уже остановиться сложно, и все это в интернете. И им плевать, что все эти эффекты можно вырубить, и на протяжении всей своей жизни никогда с ними не сталкиваться. Они уже поставили на игре крест. И это получилось по факту. Новый визуальный стиль смог резко отделить игру от всех предыдущих серий NFS. Как будто бы до нее ничего и не было. Согласитесь, это помогло привлечь к игре внимание. Вокруг игры очень много хайпа. Отличный пиар, который заставил всех говорить о новой серии. Такого не было последние 15 лет. Это лучшее, что вообще произошло с серией за последние 25 лет существования проекта, а знаете почему авторы выбрали такое решение? В первую очередь игра про машины и гонки, акцент должен быть на этом, а люди это второстепенное, что помогает принести в игру смысл, сюжет. С такими нарисованными персонажами акцент падает именно на первое. Надо подчеркнуть, NFS это не симулятор. И, наконец, ура! Разработчики об этом вспомнили. Все, кто любит симуляторы и реалистичность, давно играют в другие проекты. Forza, Project Cars, iRacing. Все эти игры не для всех. А Need for Speed это аркада. Игра для всех. Единственная игра про нелегальных гонщиков. Именно за это игроки и полюбили nfs -ку. После успешного хит разработчикам удалось нащупать нужное направление, и они решили взять на себя смелость собрать в одном проекте все самое лучшее, скрестить воедино три игры Underground, MostFunted 2005 года и серию HIT. В Underground нам нравилась кастомизация, аркадное управление, позволяющее выйти за рамки реализма и в преувеличенной манере проходить гонку за гонкой. А вспомните, какая игра была красочной, какими токсичными были автомобили игроков, что-то комиксами попахило именно в то время. И снова вспомним все комиксные ролики в том же Underground. Ну так что, получается, разработчики не так уж и сильно отошли от любимой всеми игры, а просто приумножили все то, что было ранее. В Unbound не только кастомизация, как в Underground. Теперь каждый сможет подчеркнуть свой стиль не только винилами, но и красивыми анимационными эффектами. Это в динамичных трейлерах, этих эффектов чересчур много, но во время игры дай бог все это увидеть хотя бы пять раз за гонку. Повторюсь: не нравится, отключите эффекты. Кстати, в игре их называют тегами, что у Need for Speed Most Wanted общего с Unbound. В оригинале у главного героя, Рейзер, отняли машину, оставив его ни с чем. Побывав немного в тюрьме, за неимением улик и всей необходимой доказательной базы, главного героя выпускает на волю. Коп под прикрытием Мия увидела в главном герое потенциал и решила помочь стать с колен. Возглавить черный список, вернуть автомобиль и при этом добраться до всех нелегальных гонщиков. Конечно, что стало с проигравшими гонщиками, оказалось за кадром. Однако со слов Мии, списка больше нет. А вот что стало с Джози Маран, актрисой, которая сыграла Мию, это ищите на нашем канале. Ссылка также будет под видео. Ван Bound решили далеко не отходить от этой концепции. У главного героя украли семейные автомобили. Цель — вернуть. Но одной сюжетной линии теперь мало, поэтому игру разбавляют сторонними сюжетными линиями. Типа как со знаменитым рэпером, многими другими персонажами и даже еженедельными событиями. И плюс тут вам онлайн 16 игроками в одной катке. И даже можно позвать погонять своих друзей в количестве четырех участников. Больше нет неоправданных действий как в Хит. Все просто и понятно. Принимай участие в заездах, но перед этим внеси вступительный взнос. Чем ближе ты к первому месту, тем больше ты зарабатываешь. Чем выше уровень розыска, тем больше будет штраф, если вас поймает. Отвернешься и спрячешься в городе? Молодец, сорвал куш. А можешь попробовать загнать полицейских в ловушку. Знакомо? Прекрасно. Разработчики как-то говорили, что после Most Wanted выпустили еще два подобных Most wanted -а. Продолжение по цифре 2 только со знакомой тачкой. Это тяжело назвать продолжением. Если по-честному, то прямым продолжением был Carbon, а Most Wanted 2 какой-то бёрнаут на минималках. Второй попыткой они назвали мобильную версию или что? Непонятно. Если у вас есть догадки, напишите в комментариях. А кому не лень, еще и поделитесь со всеми как все серии связаны между собой и какой персонаж присутствует почти во всех сериях НПС. Ролик просто не про это. Так вот, вернемся к основной теме ролика. По сути, Unbound ⁇ это перевоплощение тех частей, которые мы давно просим. Да, эту часть Insider и минут лучший за последние 15 лет. Это прекрасно. Но мы ведь хотим посмотреть на старый и любимый нами мост Wanted 2005 года, на современный лад. Неужели это так тяжело? Лет 10 лет назад было достаточно сделать ремастер, улучшить полигональные модельки, заменить текстуры, переработать исходные видеоматериалы и предоставить заставку в том же 4HD. А не просто в HD. На сегодняшний момент это уже не актуально. Почему ремастера не будет? Во-первых, движок сильно устарел. Управление в памяти осталось прекрасное, но в реальности как минимум неиграбельное. Ну не то уже. При этом издатель лишился лицензии на автомобиле, прав на показ актеров, многой музыки и список можно продолжать долго. Перенесите все на Unreal Engine, как в свое время сделали с GTA Rockstar. Результат уже предсказуем, особенно когда знаешь, что из-за этого у Rockstar вышло. Даже если перенести на этот же Frostbite, игру все равно придется собирать с нуля. Еще раз, ремастер уже не актуален. Хватит того, что народ выпустил множество модификаций с улучшенными текстурами, глобальными тенями. Да, кадры, которые вы сейчас видите, это и есть народный ремастер. Вам мало? Зато сделать ностальгический ремейк а почему нет? А сейчас это актуально. Подобными шалостями занимаются многие игровые студии. Говорят, что Electronic Arts не создает ремейк не по той причине, что они не могут, а по той, что этот ремейк должен превзойти оригинал, а с заранее настроенными на негатив игроками сделать это будет сложно. Вот мы и свели мысли со вступительной частью данного ролика. Ведь что бы теперь разработчики по игре не представили, найдется армия пессимистов, которая все перечеркнет на корню. Мы выпустим продолжение 2005 года. Ну да, конечно, вы каждый год так говорите. А управление в каждой серии убогое. И вот мы перешли к основной проблеме. Почему не делается ремейк? Управление. В каждой серии игрокам не нравится поведение автомобилей. Все эти скользящие движения на колесах. Полиция в каждой серии ведет себя не так, как хотелось бы. То всем полиция менее активная, то чересчур агрессивная. Разработчики не нашли ту золотую середину, которую можно было применить в ремейке. И Unbound дает нам шанс на возрождение. Годами оттачивалось поведение полиции и поведение машины. Новые молодые разработчики из Criterion посмотрели на проект по-новому, сделали анализ всех серий и выявили все то, за что так любят NFS. Серия вернется к истокам и с более ярким преувеличением во всем. Unbound — это немыслимая энергия, разнообразие и с тем поведением машин и полиции. Все, о чем так долго просили фанаты серии, и если этот результат действительно всем окажется по нраву, если большинство скажет «да, это лучше Need for Speed за многие годы», тогда разработчикам останется взять существующую модель игры, воссоздать город Рокпорт, расширить дороги, все осовременить к знакомому городу, добавить еще больше новых локаций, ибо на карте полно мест, где вместо продолжения трасс показали тупики и все. Вновь воссоздать черный список и даже с новыми актерами, и все это разбавить гонками, музыкой и машинами по новым лицензионным правам. И в итоге мы получим не просто ремейк, а еще одну лучшую игру после Unbound с новой Мией в главных ролях. Не думаю, что позовут старую Мию. Ха, игра слов. А, а что если черный список не был распущен и был пересоздан? Тогда нас будет ждать не ремейк, а настоящее продолжение 2005 года. Вообще, придумать для продолжения можно многое. Как мы знаем, главный герой аннулировал список и покинул Рокпорт. По другим частям серии известно, что он давно не в списке и вообще занимается другими делами. Значит, список должен вновь возглавить Рейзер. Или идея получше. Рассказать историю до событий 2005 года. И сделать так, чтобы Рейзер возглавил список. Дать нам поиграть за Рейзера, взять актера помоложе, хоть немного похожего на того актера, который был в игре 2005 года. Как вам? Или у вас есть другие идеи? Напишите, будет интересно почитать. После успеха Unbound разработчикам надо заняться ремейком незамедлительно, ибо другого шанса может уже не быть. При этом просто сделать ремейк недостаточно. В новой части должен присутствовать онлайн. Богатая кастомизация в огромном открытом городе. На каждом шагу должно быть что-то, что не давало бы всем заскучать. На наш взгляд, ремейк должен стать не просто одиночной игрой с возможностью поиграть онлайн, а скорее полностью онлайн-игрой с возможностью перепройти всем знакомый сюжет. Пора Electronic Arts сделать новый шаг и посмотреть на успех Apex Legends. Сделайте ремейк полностью бесплатным. Дополняйте игру ежемесячными сезонами, вводите новые машины, скины и детали для кастомизации. Разбавляйте игру новыми картами и уникальными заданиями. Пусть это будет полноценная онлайн игра с донатом, чисто для самовыражения и никаких не влияющих на игровой процесс. И тогда Need for Speed станет вторым GTA, но только в мире нелегальных гонок. Теперь перейдем к мобильной NFS. Need for Speed Mobile Online как стало известно, новую игру начали разрабатывать аж в 2021 году. Изначально была создана физика и поведение автомобилей. Создали само ядро. Electronic Arts передал Tencent локации и скид. Модельку упростили и перенесли в новый проект. Tencent переделала игру со своей дочерной фирмой – Timmy. Они уже работали над мобильной Call of Duty, выполненным на движке Unity. На этом же движке начали делать мобильный NPS. Как оказалось, решение ужасное. Движок попросту не даст игрокам нормально играть. Для этой игры понадобятся только дорогие производительные смартфоны. Да и не факт, что получится избавиться от вечно подгружающихся текстур. От Unity отказались в пользу Unreal Engine. В январе 2022 года Tencent начали искать того, кто займется игровыми локациями. Просто перенести карту из хит не получится. Онлайн должен вмещать в себя множество игроков. Игрокам должно быть где развернуться. Также необходимо добавить дополнительные локации и места, где игроки могли бы проводить время вне гонок. С этой целью и стали искать нового работника. Как мы говорили ранее, будем всеми силами стараться попасть на тестирование, которое сделали только для тех, кто живет в Китае. Одному нашему знакомому это получилось сделать. Только вот незадача, играть, когда тебе вздумается, не получается. Доступ к игре почти всегда закрыт. Как проходит тестирование? Разработчики сначала работают над игрой, вносят правки, Далее открывать доступ лишь к немногому количеству игроков. Во время игры всегда и во многих местах отображается личный номер тестировщика. Это делается для того, чтобы по этому номеру можно было легко определить, кто слил записи. Если видеозапись окажется на том же ютубе, разработчики очень быстро на это реагируют и через тот же Google выпишут канал Strike. Tencent очень не хочет, чтобы мы с вами видели игру раньше времени. Это может дать обратный эффект. Так вот, после очередной правки в игре, определенным количеством тестировщиков дают ограниченное время на тестирование. В китайском мессенджере пишут, на что следует обратить внимание в обновленной версии. Нормально ли физика, есть ли проблемы со звуком у определенной машины, есть ли разрывы в соединении и так далее. Теперь понятно, почему у игры так мало сливов. Был слух, что для мобильной игры уже начали работать над будущими обновлениями. И вот недавно вновь в компании потребовался человек, который должен работать над локациями. вакансии значится следующая информация – дизайн уровней и создание большой карты мира, рельеф, дорожная сеть, трасса, региональное планирование, специальные функциональные точки и так далее. Полная копия того, что было в январе 2022 года. Получается, в будущих обновлениях нас ждет не только пополнение списка машин и всех кастомизаций, но и новые локации. Значит, у игры будет долгая поддержка и весомые обновления. Везде звучит информация об открытом городе, но ни один из тестировщиков этот открытый город еще не видел. Только гонки от пункта А до пункта Б открытый город тестировщикам предоставят позже. Студия Tenset в рамках игры PUB уже работала со многими автопроизводителями. И этот опыт будет перенесен в NFS Mobile Online. Только представьте, с каждым новым сезоном вам станут доступны не только новые машины, но и уникальные для них и для других ваших машин винилы. Это позволит будущее обновление делать громкими и интересными. А что касается последних новостей о мобильной игре Need for Speed Mobile Online, если вы хотите узнать об этой игре как можно больше, то предлагаем посмотреть ролик Need for Speed Mobile Online. Расступитесь, король идет. Только факты и вся известная информация о будущей новинке. На этом все. Как всегда, все ссылки под видео. И до скорых встреч на Зона Game.